Согласно Федеральному закону 256 о государственной поддержке семей, имеющих детей, материнский капитал можно использовать на покупку доли в недвижимости. В общем-то, данный сертификат можно использовать, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка. Можно использовать на покупку доли в коммунальной квартире. Данная доля может быть в виде квартиры, в которой вы проживаете, например, у своих родителей. Данная, квартира может, данная доля может быть в виде одной-второй дома с отдельным входом. Ну, в общем-то, любая доля, которая продается, она может приобретена быть за счет материнского капитала. И это вполне законно. Например, недавно у нас улучшила свои жилищные условия семья, которая захотела приобрести коттедж. Семья была большая, мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры и наш заемщик, который имел материнский капитал. Семья приобрела большой двухэтажный коттедж использования сертификата и живут долго и счастливо довольны все. Не жди, используй сертификат законно.